Добрый день, меня зовут Алексей Ежиков, и я рад приветствовать тебя на курсе «Сумма маркетинга». Нам с тобой предстоит совместное с другими участниками курса трехмесячное путешествие в улучшение а, системы маркетинга или того маркетинга, который есть в твоей компании или в том кейсе, с которым ты будешь разбираться. В самом начале, как я думаю, ты уже успел понять, я предлагаю перейти на «ты» в масштабах всего курса. То есть и между участниками, и ты по отношению ко мне, и я по отношению к тебе, чтобы разговаривали на «ты». Это нам в общем, упростит и сделает довольно легкой коммуникацию внутри групп, которые будут работать на этом курсе. Об этом чуть позже. Это будет нестандартный курс в том смысле, что, во-первых, мы фокусируемся не на видеороликах, которые я записываю и выкладываю а на домашних заданиях и непосредственной работе с твоим проектом. Во-вторых, довольно часто даже то, что связано с видеороликами и заданиями, может вызывать какие-то вопросы из серии «Какая вообще связь с маркетингом? Что это значит? Где я могу это применить?» Мы прекрасно знаем, как обучаются взрослые, и поэтому я, естественно, буду заранее объяснять, либо где нам это пригодится в будущем, либо я буду просить иногда довериться мне и все-таки а, поэкспериментировать а, с теми или иными задачами, над теми или иными вопросами подумать, а, для того, чтобы потом из этого проросло что-то дополнительное и новое. В общем, я прошу поверить, что в этом курсе нет ничего, а, что появилось здесь случайно, или что я решил добавить просто для массы. А, здесь все достаточно важно, и важность того, что мы будем проходить, будет раскрываться а, последовательно. О чем, собственно, будет этот курс? Говоря о том, что такое маркетинг, я привык пользоваться классическим стандартным определением Американской ассоциации маркетологов, которые говорят о том, что маркетинг — это совокупность процессов формирования, продвижения и предоставления продукта или услуги конечным покупателям и управления взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. То есть мы будем говорить обо всем, что связано с формированием продукта, с ценообразованием, с возникновением потребности у клиента, как эта потребность переформировывается, как она меняется, что с ней происходит, как она удовлетворяется, как клиент оказывается в итоге довольным или недовольным покупкой как совершаются стадии покупки, через какие, с помощью каких инструментов происходит коммуникация и так далее. То есть, что важно здесь отметить, что мы не будем говорить о бизнес-инструментах. То есть, мы не будем говорить о развитии бизнеса в целом, там, о логистике, автоматизации бизнес-процессов, о найме персонала и так далее, о некоторых аспектах, связанных именно с маркетингом. В этих темах мы поговорим об отдельных бонус-модулях в конце. Но в целом мы будем сосредоточены в основном на коммуникациях, а не на формировании бизнеса. Перед тем, как начать курс, я хочу сказать огромное большое спасибо всем тем, без кого этот курс не состоялся бы. Во-первых, это бэкеры краудфандинга, то есть те люди, которые поддержали краудфандинг на книгу Основы интернет-маркетинга в 2016 году. Без вас этого курса бы не было. Спасибо вам огромное. И, во-вторых, это огромный список партнеров. И поскольку перечислить его не предоставляется возможным, я привожу его внизу э этого видео. Пожалуйста, во-первых, имейте в виду о том, что они существуют, а во-вторых, пользуйтесь их услугами. И еще раз выражаю огромную благодарность за то, что поддержали запуск э курса «Сумма маркетинга». Э в этом курсе каждый из вас должен будет работать над своим проектом, над своим кейсом. Как я уже сказал, это не такой курс, который вы э, можете посмотреть, э, чистый дай-ка я под, под прокачаю маркетинговую теорию, и просто уйти. Потому что этот курс вообще не об этом. Он о том, чтобы каждодневно, непрерывно работать над улучшением э, своего бизнеса, там, своего продукта или той компании, где вы работаете. Поэтому очень важно, чтобы с самого начала сфокусировались на том, чтобы работать над своим проектом. Более того, чтобы с этим фокусом вам помогали, вы будете работать в группах. Эти группы уже сформированы, и очень важно, что люди в группах имеют абсолютно разный опыт, разные знания, разные навыки. Не стесняйтесь, обращайтесь к коллегам по группе с теми или иными вопросами. Как бы вы себя повели в такой ситуации? Был ли у вас такой бизнес-опыт? Если бы вы были моим потребителем, то бы вами, чем бы вы руководствовались? И так далее. Постарайтесь использовать этот ресурс по максимуму. И в то же время будьте справедливыми и если вы пользуетесь ресурсами группы а вы ими пользуетесь то и ты тоже проси от группы точнее ты тоже отдавай группе свой ресурс то есть если кто-то спрашивает что-то что ты знаешь или задает вопрос которым ты можешь помочь тоже Давай обратную связь в группу тому участнику, который об этом попросил. И ты увидишь, как буквально за пару-тройку недель закрутится очень интересная динамика вокруг этого, и ценность нашего курса для тебя лично очень сильно вырастет. Может возникнуть вопрос, а что же делать, откуда взять время на то, чтобы делать домашние задания, а их, в общем-то, будет довольно много, курс будет построен следующим образом. Мы будем выкладывать вот такие короткие видеоролики каждое утро и давать домашние задания. Иногда каждый день, иногда не каждый день, по-разному. И эти задания могут занимать по времени от 20 до 30 минут, и смотреть видеоролики, и делать домашние задания ты можешь любое время. Но я предлагаю использовать такой базовый простой тайм-менеджерский инструмент, который называется а, краеугольное время дня. Для этого тебе нужно будет выбрать... А, Тебе нужно будет выбрать какое-то время, допустим, полчаса в день, очень часто это утро, когда ты можешь отключить все входящие сообщения на телефоне, не проверять почту, сделать так, чтобы тебя не отрывали коллеги, и это время посвятить исключительно работе над одним домашним заданием, которое сейчас является центральным на курсе. То есть вот это мы должны будем обязательно... исключить из нашей работы. Одно из домашних заданий будет связано с тем, чтобы выбрать краеугольное время дня и записать его в ежедневник. И мы постараемся проверить, и вы в группе постараетесь проверить, что у каждого такое краеугольное время дня было выделено. Еще один важный момент — это так называемая конструктивная обратная связь. Когда мы выкладываем домашние задания, очень важно не пытаться сразу начинать давать критику человеку, а попытаться сформировать, сформулировать эту обратную связь в конструктивной форме. Она состоит из двух частей, этой конструктивной формы, И я прошу исследовать, и мы будем вместе с модераторами курса за этим следить. Во-первых, сначала вы говорите, что сделано хорошо. Например, слушай, ты классно уловил вот такую-то концепцию или такую-то идею. Или у тебя здорово получилось э, расписать какие-нибудь маркетинговые каналы. Видно, что ты проделал большую работу. И после того, как вы реально нашли что-то качественное, ценное, что сделал человек и смогли с этим согласиться, вы переходите на, на вторую часть. Это что в следующий раз можно сделать по-другому или как можно улучшить тот результат, который человек уже предоставил. То есть, например, а еще ты можешь сюда добавить... Там, не знаю, платные медиа, у тебя дисбаланс в сторону собственных медиа, ты можешь добавить сюда платные медиа. Или что, а вот здесь ты можешь рассмотреть еще такой-то сегмент целевой аудитории, связанный с какими-нибудь жизненными ситуациями. Понятно, да? И второй, вторая просьба, тоже большая, это давайте конструктивную обратную связь по видео для меня и для команды курса. То есть мы хотим делать этот курс лучше, поэтому какие-то ролики мы готовы будем переснимать, и у каждого урока есть просьба, кроме того, чтобы запостить кусочек с домашним заданием, оставить оценку для видео и сказать, что можно было сделать лучше или по-другому. Вот если у тебя будут такие идеи, оставляй их тоже в формате конструктивной обратной связи. Сегодня было первое вводное занятие, мы только осваиваемся с платформами, и со следующего, с завтрашнего дня мы уже начинаем активную работу. Но домашнее задание у тебя есть уже сегодня.